И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Вчера я создала свой телеграм-канал. В нем будут совмещены две моих деятельности, игровые и реальные кони. В этот раз будет 50 на 50, а не что-то одно основное. Ссылочка на канал будет в описании видео. Если она не будет у вас работать, то просто введите в поиск то, что сейчас у вас высветилось на экране. Буду рада вашей подписке. А теперь, приятного вам просмотра! Мне кажется, или я играю в эту игру, потому что я купила лайв. А как же другие люди, у которых нет денег на Старайдера? А точно! Большинство из них уже запросили игру. Знаете, я уже скоро седьмой год начну играть в Старстейбл. Я так скучаю по старым временам и мечтаю купить всех старых лошадей. Стоп, что? Вы их убираете? Да почему? Скоро ничего старого не останется и что дальше? Это последнее, что меня с ней сдержало! Я ухожу. Снова гонка. А когда новые квесты? Чем заняться в игре? Стоп, чё? В этот раз даже гонки нет, только новое снаряжение? Это уже совсем бред какой-то. А потом кто-то задает вопрос, почему людям скучно в этой игре, и они уходят из неё? Стоп, это что? Очередной спойлер на новую лошадь? Снова новая лошадь? Да где мне деньги брать на это все? Даже в игру заходить не хочется. Снова будут подруги хвастаться, что у них есть новая лошадь, а у меня нет! Это снова лошадь, похожая на все предыдущие? Это разве стоит моих денег? Как вы мне все надоели! Хочу купить новую лошадь и все. Я не могу задонатить! Почему? И как продолжать играть без доната? А как сюда придут новые игроки? Как они купят Старайдер? Смысл уже бега, чемпионаты и гонки с читерами и багьюзерами. Игра вроде бы должна идти вперед. Тогда почему главный персонаж остается с такой старой графикой? Пойду лучше поиграю в более красивую игру. Может, хватит ждать, когда разработчики будут выполнять свои обещания? Пойду-ка я отсюда. У меня так много работы нет времени на старстейбл. Все мы рано или поздно вырастаем и начинается сложная жизнь.